Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Сегодня мы с вами посещаем двухуровневую квартиру, четырехкомнатную, 91 квадратный метр. Итак, смотрим. Ну, вот входная дверь на девятый этаж. Здесь сразу располагается ванная комната, квадрата 4 стоят. За ней здесь кухня порядка 10 квадратных метров. Из кухни небольшой выход на балкон и соседняя комната. Гостиная, можно ее назвать как угодно. Порядка 12 квадратных метров с большим окном выходом на балконную зону. Здесь мы проходим с вами на второй этаж. И на втором этаже... В этой квартире три комнаты с двумя балконами. Один балкон, вот он вот такой. Это получается комната где-то порядка 9 квадратных метров. Сейчас она чуть поменьше, с двумя окнами. И выходом на большой балкон террасы. Здесь порядка 10 квадратных метров, 11 даже. Идем дальше, здесь вход со второго этажа из подъезда, здесь санузел, туалет, здесь ванная комната, то есть два канализационных стояка и здесь у нас получается две спальни, одна без выхода на балконную дверь вот и вторая Чуть-чуть побольше, здесь порядка 12 квадратных метров, с выходом еще раз на одну комнату. Здесь балкончик, где-то порядка 5 квадратных метров шириной.